Самый простой способ приготовить дороду, это запечь ее в духовке, это под силу каждому, даже не самому опытному кулинару, дорада сама по себе вкусна, так что особо колдовать над ней не нужно. Сегодня я поделюсь нехитрым способом приготовления дорады в духовке, маслины, кстати, можно не добавлять, тогда у вас просто получится очень нежная и ароматная рыбка, как по мне, запекание в духовке, лучший способ приготовления дорады. Так как рыба остается очень мягкой и нежной, рекомендую. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Дороду очистить, выпотрошить, промыть и обсушить бумажными полотенцами, посолить и поперчить дороду снаружи и внутри, полить оливковым маслом сверху, положить лавровый лист в форму для запекания. Вокруг дорады равномерно уложить маслины, отправить в духовку, разогретую до 170 градусов, и запекать 20 минут. Во время запекания время от времени нужно обливать рыбку белым вином. Примерно спустя 20-25 минут запекания, точное время приготовления зависит от размера рыбы, достаем из духовки и подаем к столу. Приятного аппетита! Вкуснее тем кто подпишется. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты. Дорода, одна штука. Оливковое масло, половина стакана. Лавровый лист, 4 штуки. Маслины, 250 грамм. Вино белое, 1 стакан. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Буду скучать без вас.